С вами я, Вас. И сегодня на канале стартует новый проект под названием World Riddles. Это такое небольшое ответвление от уже существующего на канале хор анализа Но, если в хоррор-анализе мы брали одно какое-то явление и объясняли его с логической точки зрения, то в этом проекте мы будем брать три каких-то факта интересных, захватывающих, мистических, и объяснять... Но при этом немножко разбавим юморком, но и не потеряем крепоты. Надеюсь, вам этот проект понравится. И мы начинаем. Знали ли вы, что в груди пациента случился настоящий пожар во время операции? Знали вы, что существует настоящий набор для борьбы с вампирами? И когда-то на конце Ленинграда произошел такой случай, от которого вся группировка покинула сцену и, в общем-то, само заведение. Не знали эти факты? Смотрим это видео дальше. Хотели бы вы себя почувствовать Блэйдом или Ван Хельсингом? Если это так, то вас чуть-чуть опередили. Знали ли вы, что в ней существуют до сих пор настоящие, настоящие наборы для борьбы с вампирами? И это не какая-нибудь подделка, сделанная на каком-нибудь складе где-то в Голливуде для нового фильма про кровопийца. Это настоящий набор для борьбы с нечистью. Причем Дата изготовления датирована примерно 1800 годом. В этот набор входят настоящие пистолеты с серебряными пулями, распятие, осиновые колья, святая вода. Ну, лук туда не положили, потому что за такое время он бы чуть-чуть бы завонялся и потом бы фиг кто купил. Но факт остается фактом, что такие наборы до сих пор есть. И последний, ну, по крайней мере, из известных, был продан на аукционе недавно, в Миссисипи. Если вы хотите перекупить этот набор, то придется чуть-чуть ложиться, примерно на 14 850 долларов. Только, не менее, за такую цену он был выкуплен на аукционе. Но, еще придется заморочиться над тем, чтобы найти покупателя, так как тот остался анонимным. И у меня вот появляется единственный вопрос. Уже начинать бояться? вампиров. Неужели они на самом деле где-то среди нас? А если это так, то возможно они уже появились себя, и это вы увидите в третьем факте. Так что смотрите это видео до конца. В груди пациент во время операции начался настоящий пожар. И это не вымысел, это случилось на самом деле. Недавно в Австралии проводилась операция, целью которой было пряжение сосудов сердца пациента, но во время операции было случайно повреждено легкое больного и пришлось подавать кислород искусственно. Но врачи допустили маленькую ошибку. Они учитывают факт, что кислород и ток это не очень хороший контакт. И в ходе этого кислород восстановился, и в ходе этого восстановления случайно загорелся пакет с инструментами, который лежал рядом. И тем самым в груди пациента начался настоящий... Пожар. Я вообще не представляю, как это выглядело и как кофе гели врачи. Но поспешу вас обрадовать. Пожар был быстро потушен, пациент выжил и операция была закончена успешно. Все хорошо, пациент где-то сейчас гуляет, но иногда, если с ним разговаривать, изо рта пахнет гай. Переходим к другому факту. Видели ли вы когда-нибудь людей, у которых в темноте светится... Глаза. Группировка Ленинград примерно в 90-х годах, а может быть 2000-е, мы не нашли точной даты проведения мероприятия, но а исходя из того, что у Шнура были длинные волосы на видео, можно предположить, что это были примерно 90-е, 2000-е начало. Группировка Ленинград когда-то проводила закрытый концерт для каких-то высокопостроенных шишек. И вот, во время проведения концерта в зале, <Front room> где проходил весь сабантуй, вдруг вырубился свет. Но! Mm -hmm. У некоторых из присутствующих в зале начали светиться глаза. Что это такое? Рептилоиды среди нас? Вампиры? Ну, по крайней мере, как заявил Шнур... Страшно, поэтому мы оттуда даже, я и не помню, как мы их дома оказались. Знаете, я бы тоже так сделал, потому что, ну блин, это как-то ой. Это как-то ой-ой-ой, и, скорее всего, я бы там сразу надел штаны. Мы очень долго пытались изобраться, что это могло быть хотя бы примерно, так как в интернете ходят, ну прям вообще, космические теории того, что произошло. Даже есть такие варианты, что те, кто там был, ели детей для того, чтобы оставаться вечно молодыми, и из-за того, что они пьют коров, у них как бы глаза светятся, как у вампиров. Фу. Есть два варианта. Первое, есть какой-то наркотик, при определении которого, якобы, начинаются глаза. Ну, мне кажется, это бред. Потому что на сайте, где мы нашли эту информацию, даже не указано название этого наркотика. А если нет названия, значит, ну, как бы... И второй вариант, это то, что это могли быть линзы. И к этому варианту я склоняюсь больше всего. Так как... Ну, смотрите, когда камера снимает и свет резко обрубается, то остается блик на линзах. И камера успевает уловить этот блик. И, скорее всего, это более логично и вариант этот более правподобный, потому что вампиров, ну, по крайней мере, в России, я думаю, не существует. Ну, все равно, это как-то крипово. Ну что, друзья, я надеюсь, вам понравился первый выпуск нового проекта. И если это так, то обязательно подпишитесь на канал, ставьте этому видео лайк и напишите в комментариях, давай продолжение фактов. Огромное спасибо за внимание. Всем удачи!